добрый день уважаемые подписчики сегодня мы хотим записать видео о том зачем сервис сервисное обслуживание что происходит с фильтрами приточно-вытяжной установки по истечению полгода на данный момент наша приточная вытяжная установка выключена мы специально ее отключили сейчас я ее включу вы увидите о том что приточка уже сигнализирует о загрязненных фильтрах также мы хотим очень обратить ваше внимание на то как приточка работает с загрязненными фильтрами, шумно. Сейчас мы погоду вам покажем шумомер. Конечно, это обычный такой шумомер. Вот так вот работает питочка с загрязненными фильтрами. Автоматика нам сигнализирует о том, что Дети Фильтрс. Фильтра наша грязная. Сейчас мы произведем замену фильтров и замеряем снова. Шумовые характеристики вентустановки. Обратите внимание, насколько грязный приточный воздух. Вытяжной фильтр. Грязный тоже, но не настолько. Сейчас я вам покажу, как выглядят фильтры в чистом виде. Фильтр F7 тонкая очистки, тот, который у нас как раз на притоке стоит. Вот так он выглядит. И сейчас покажу вам вот М5. Вот так он выглядит в чистом виде. Устанавливать приточные вытяжные установки для того, чтобы фильтровать приточный воздух. Ведь если вы открываете просто форточку, это все залетает к вам в дом, в квартиру, в офис. Видим, всем мы дышим. Достали приточный фильтр с нашей приточки. Он у нас класса всем, 7 тонкая очистка. Вот так он выглядит. Пользуемся мы ним полгода. Видите, вот такой маленький в правом углу кусочек, вроде бы оборванный, это мы Сняли пылесосом, для того, чтобы не упало никому на голову, когда вы доставали фильтр. Когда мы открываем окна, двери на проветривание, этот весь грязный воздух заходит нам в помещение. Достали мы второй фильтр, который стоит на вытяжке. Он у нас класса М5 очистки. Как видите, он намного чище, но все же он грязный. Почему грязный фильтр на вытяжке? Это связано с тем, что мы заходим в обуви в помещение. Это связано с тем, что с нашей одеждой, ворсинки, все-все-все это. Это и есть грязь, от которой защищается вот рекуператор с помощью вытяжного фильтра. Заменили фильтра в приточке, все проб... пробонесосили, убрали теперь он, ваш... да, он выглядит чистенько красиво сейчас снимем как она работает уже после сервиса заменили фильтра в нашей установке включаем ее будем слушать как она работает хочу вам напомнить что у нас приточ... ну, приточная утяжная установка стоит открытого монтажа поэтому Шумовые характеристики мы с вами слышим максимально, что называется, чистыми. Обычно они, естественно, монтируются не в такой доступности. Выше, видите, упал уровень шума более чем на 15 пунктов. Вот какие есть изменения у нас. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии.